Сейчас немножко поговорим о финансах. Сегодня у большинства россиян открыто сразу несколько банковских счетов. И у кого-то остаются старые зарплатные карты после смены работы. А кто-то открывает дополнительные счета просто для удобства. Юристы напоминают, что все неиспользуемые банковские счета нужно обязательно закрывать. О том, почему это нужно делать, расскажет директор Центра финансовой культуры юрист Елена Феоктистова. Она уже вышла с нами на прямую связь по скайпу. Елена, доброе утро. Доброе утро. Елена, ну расскажите для нас, какой смысл в закрытии этих счетов? Ну, в первую очередь, это вопрос экономии, так скажем, потому что мы можем невнимательно с вами прочитать договор и не увидеть о том, что за обслуживание счета банк начисляет комиссию. И в результате там на этом счете будет копиться задолженность, и, соответственно, эти деньги могут, может банк списать с любого другого счета действующего, ну или же, как минимум, списать с нас и выставить там это. Мы об этом узнаем сразу или должна накопиться какая-то определенная сумма, чтобы уже начали снимать насильно, условно, грубо говоря? Ну, обычно, конечно, должна накопиться определенная сумма. То есть сразу мы редко, когда что-то узнаем, когда нас обычно не предупреждают. Когда уже происходит какое-то излишнее списание денег, мы понимаем о том, что на основном банковском счете денег стало меньше. И смотрим, что у нас в этом же банке был открыт когда-то банковский счет, который мы уже давным-давно забросили, но при этом на нем начислялась комиссия. И банк по умолчанию списал с другого банковского счета. И таким образом мы будем удивлены, и потом бегать и искать, что делать, как вернуть. Но, скорее всего, добровольно банк, естественно, ничего не вернет, и надо заранее просто закрывать счет для того, чтобы не было таких неприятных историй. Помимо этой неприятной истории, то есть про оплату обслуживания счета, есть ли какие-то еще подводные камни в том, что ты забрасываешь свой счет? А... Ну, во-первых, если вы вообще ушли из этого банка, у вас там открытый счета, то у вас, по сути, есть там личные данные. И вы понимаете о том, что информация может быть доступна каким-нибудь мошенникам и так далее, для того, чтобы потом по по заполучить доступ уже к вашему основному действующему счету. Поэтому имеет смысл хотя бы закрывать для того, чтобы ваши личные данные не находились в учреждениях, с которыми вы напрямую не работаете. И, соответственно, Но, не по хотите... Сути... Поменяли работу, закрыли зарплатную карту, тут же все это официально, все счета, все в банке закрываем сами. Тут даже, знаете, не только можно, в принципе, если поменяли работу, но вас устраивает банк, и вы планируете с ним работать, вы можете оставаться. Здесь идея в том, что если, например, у вас есть какие-то банковские карты, и вы их повыкидывали, то это не означает о том, что вы банковский счет закрыли. Обязательно в приложении банка нужно посмотреть, где у вас э, открытые счета, пользуетесь вы или не пользуетесь ими, и закрыть лишние. Подробная информация обо всех счетах – это в личном кабинете налоговой или на портале госуслуг. Елена, а есть ли плюсы в том, что мы не закрыли э, тот или иной счет? Вот, э, да, выкинули карточку, да, прекратили э, контакты с работодателем, и вместе с тем какие-то извлечь положительные выгодные моменты из присутствия счета в этом банке Есть? Ну, я не знаю мне кажется это если только стечение обстоятельств в системе мир и больше у вас никакой э, зарплатной ну, на системе мир больше нет никаких ни банковских счетов никак то наличие такого счета оно выгодно с точки зрения того что у нас сейчас все пособия Какие-то выплаты от государства и налоговый вычет в осуществ... системе МИР привязаны. То есть, вот в этом случае я понимаю о том, что тогда выгодно. Предположим, у меня есть банковские карты в разных банках, они открыты по другой платежной системе. И вот единственная банковская карта была зарплатная по системе МИР. Я уволилась, тогда имеет смысл счет не закрывать и пользоваться им для работы с госорганами. Елена, как часто вы рекомендуете проверять? Не осталось ли у нас каких-нибудь счетов и вообще все это отслеживать? Ну, <связывая> в современном мире мне кажется, люди более или менее помнят, где они открывали банковские счета. И поэтому, в принципе, проверять это там, раз в полгода, мне кажется, это или раз в три месяца это слишком ну, напряженно. А Если же у вас давно вы этого не делали, то имеет смысл в налоговой заказать информацию о ваших открытых счетах и пробежаться по этому списку и закрыть там, где вы уже не пользуетесь и не появлялись. Ну, раз в год, раз в два-три года вполне возможно, что эту процедуру имеет смысл делать. В общем, друзья, следите за своей финансовой гигиеной. Благодарим директора Центра финансовой культуры юриста Елене Феоктистову за сегодняшний разговор в Полезном Утре.